твоя очередь, потому что не надо. Доброе утро. Время 9. 9 часов утра. На улице, наверное, градусов 35 солнышки. Все-таки вообще выше прям чуть не сгорели. Ты мне сегодня говоришь, будет дождь да? Не, сегодня-завтра. Сейчас умываемся, пьем кофе. Идем позавтракать? Да. И едем. Идем. Идем. Здрасте. Здрасьте. Взяли картошку, сосиску вместе, вчерашний соус, умрёшку, кипиканку, оладушки. Народу, кстати, мало. Прикольно. Даже очередь взять не пришлось. Время? Пусть пятидесять. Пришли в то же самое. Да. Сейчас скупим, быстро покушаем и бежим в Аклопат. Я сказала, что мы взяли. Быстро на 469 рублей. По ценам Мне кажется, в столовой одна из самых дорогих. Действительно вкусно. Mm -hmm. вот, вот эта штучка, как короче, в детском саду, да, скорее всего, это ведь не сгущенка, это вот эта перебитая сметана с чем-то там. Это прикольно, можно я прям, Знаешь, это вкус детства. Mm -hmm. Это сгущенка, скорее всего. Сгущенка? Нет. И да, вот это вот перемолотая хрень, как в детском саду. А, мы покушали. Вели в карту, куда нам идти, показываете 900 метров. В принципе, немного. Сейчас пешочком затопаем. Время 10-10. Как раз в полчаса, я думаю, придем. Ну да. Так что топаем купаться и сгорать. идем не знаю нам сказали в главный вход нас не впустили сказали идти вдоль нашего забора налево через Сагбаум. через мало прошли видать мы с каких-то задок будем заходить туда все вот. мимо каса все ливаки еще не пойму ну, типа капец придумали блин в кассу идите за 1250 а здесь за 1000 да -да. Не на самом деле, если идти с семьёй, это разница в 700 рублей, там, втроем, если ехать, ну, приличная. 750 рублей, чё? 750. 750 рублей разница ну, между да. кассой и купить на пляже. Так что имейте в виду. А если что в вчетвером, вы эти кассари сэкономили. Угу. Куда идем? Я вообще не понимаю. Какие-то да. джунгли тут вообще. Слышишь, какой звук? Да. Хрена себе. Смотри, как ну, далеко мы отнимаем. ой ага. вот, речка с нифига смотри какой бедок горы вот, а вот сюда вот себе. так что если захотите сэкономить пользуйтесь лайфхак сейчас переобуемся зашли сейчас скинем рюкзак и пойдем сдаем вещи <решите> рука, рука, <не> дай <юрицы> <решите> Мне предлагаю уже куда-нибудь скатиться. Сразу? Конечно, скатиться. Штабла цвета, да? Я предлагаю скатиться. Мы тогда с папой арендовывали, только у нас зелененькие были. Да, кстати, нормально. 50 Надо... рублей, кстати, недорого за арендованную на целый день. <решите> Поехали. Что здесь закапывается по поводу камеры? Прямо вообще не знаю. Я тоже не помню. А, да, потому что если так, то все угодно. Да. Прям он и нет сразу такой. Либо без камеры не прикольно. Ага. Какой ты хочешь? Он, она такая, легнутая. Просто вылететь в бассейн и заваляться в бассейне. Она Че? Она не вообще? Да, наверное. Смотреть. Смотри, сколько лежаков. Загорай не хочу. Скатывай с посторонними предметами. Ключи, часы. Ты тоже скатишься ты с ней? Спускаться да, с, с аппаратурой. Что? Спускаться с аппаратурой, Я не знаю, что делать. Прям по Поэтому... Больно больно, Я бы сказала, тоже? Да. Прямо это было больно. Я не знаю, где. Ну, Детей очень много. Очень много детей. Боль так себе. Вот даже такие самые обычные снегоарские больно просто. Прям вообще. Снимать не запрещают. покупаться где-то можно, нет? Или вот в этом только? Вот я тоже об этом говорю, что бассейна по факту тоже нет. Мне вообще аквапарк не нравится. Блин, с таким настроем себя вообще капец песня. Так это все. Ну, началось все с камеры, что снимать нельзя. Заканчивается походу тем, что нигде покупаться нельзя. Везде как-то мелко по, по коленку просто. Ну вот такая вот едем который без матраса да, обзор мини обзор горка секалка дети что-то там наворачивается вот такая глубина здесь для... по колено да? лежаки здесь тоже не поплаваешь есть чисто Спасибо, да. вот эти вот горки. Вон еще лежаки. Дальше. Ну, бассейн о... фигурный. Какой бассейн? А, Где он? Аризона не ходить. Какой фигурный? Где уйдет? там у таблички. А вон еще. Ну, Оказывается, что-то есть. Ну, вот ну, эта ну, штука. Эта штука спасет нам все впечатление, да, что вот там есть. Говоришь. Ну там прям бассейн, по-моему. Ну это хоть что. Ну сейчас посмотрим. Глубину. Лично мое мне не стоит это 1000 рублей, 1250 тем более, ну, да, вот он во всей жизни. Ну прям, ну, не приезжайте сюда, реально лучше ищите, где можно поехать в небо, честно. Глубина? Ну тебе Перед да, да. этим да, нормально. никакого другого выхода, как поснимать, нежели на выходе. То есть, кто-то из нас съезжает, второй снимает просто уже, когда человек съезжает. Потому что... Потому. Ну, с был горок у нас будет видок с горки. Кстати, чтобы прям до конца не засирать этот аквапарк, горки реально прикольные. вот как, все. Вот, которые сверху съезжаешь. но ну, самые-самые большие, вот эти Они реально прикольные. Они быстрые. И, ну... Прям захватывают, прям типа, ну прикольно сделаны. Вот та плохая. Вот. Блядь. Сейчас, сейчас. Вон там зеленая горка, которая вот так вот едет. Она вообще тоже прикольная. Сашка боится с нее, правда, съезжать. Конечно. Вон та плохая, очень. Больно. Да. Вот эта вот маленькая, она прям это Но... соединение между вот этими пластиками, прям по спине отдают. Не только по спине, я сиди ехал, очень больно. Больно, да. Девочка, женщина, стоит решиться не может, Красненько, Вот она. Там такая, если я упаду, если застрян, а если. Давай-то с красной. Что-то она прям это. Она напугалась. Она прям боялась ехать. Давай. Она прям стояла долго, решиться не могла. Прикольно, мы, мы только не скатывались вот с этой с оранжевой, с красной горки. С этих прикольно. С желтой тоже прикольно. Быстро прям. С белой она такая лайтовенькая. Долгая-долгая-долгая. Она на круге, но самый первый самый первый кадр, когда мы не знали, то что снимать нельзя. Напугалась. но как, Белый, как раз таки с, вот, с белой скатывались. С черной тоже прикольно. Там типа все затемненное и вот эти проблески разноцветные, типа когда едешь. Но есть место там, когда полностью в темноте и тебя чуть ли не переворачивает у нас. Да, тоже нормально. Клёшка а, там уже следующий. Всё, mm. готовится mm. Ну как оно? Mm. Ударился? А? Ударился? Сойти. Больно да. oh. Но больше значит не поедем я на желтый тогда пойду. Держи. Самое, говорю, захватывающий дух. Ну, прям дух захватывает где-то. Вот зеленая вот такой. Но мы сходим на камеру. Я... <свист> типа, по-любому затыкать надо. Я, я вся затыкаю. Очень неприятно. На, держи. О. Поехала. Нееу. Скрыщ. Надо <свист> шлопатить, не было. Все инструктора тоже перегрелись, я смотрю. Смотри, как отсюда прям медленно вылетаешь. Вот отсюда прям с такой скоростью тягачишь. Посмотрите, вот вот отсюда с красного, допустим. То есть как отсюда вылетают. Торпеда просто. Давай, ну, это. Ну, отсюда прям гораздо быстрее, чем вот с, этой, с красной, желтой. Во. Ой, говорю прям быстро, хрены, да? Ну, а, а, а, а, а, ты а, что, пойдем на белую горку, туда вообще желающих нет. Давай ты. Да, смотри, какая очередь, смотри. Ну, у надо свои зеленые. Смотри, видишь? Пойдем, твоей... а где твоя карта? У меня там в стоит. Так, как... Ну что, кто не рискует, тот не пьет, как говорится. Сейчас попробую скатиться с камеры вот с этой штуки. Надеюсь, меня не прогонят. Я сейчас маленькую, в маленькую ручку ее зажму. Я снял штатив. Надеюсь, все получится. В маленькую ручку. Давай. Спрашивай. Это реально самый захватывающий год. Высота. Рой, скажи, это же еще. Маганду! Это было не последнее. Стались? Да. Возьми, что-то командир. без происшествий О, ничего на, по поводу камер не сказали но наверное, видел она да, маленький у меня блин это самая самая захватывающая горка реально по сравнению с остальными остальные просто курят в сторону нервно, ну блин ну прикольно так вот момент от самого попадания когда в воду попадаешь вот эта вода прям вся в голос тебе идешь а. О, противно а еще здесь открывается прикольный вид на горы но ну, там домики вообще прикольно а мне прикинь... кажется, это прям жизнь, прикинь, как там жить вообще. Ужасно. Ужасно почему? Скорая не доедет. пожары изда не доедет. Вот этого мне достаточно, чтобы как бы не хотеть там жить. Ну, тоже верно. Ну ты прикинь, вот там в вот, день на горе, тебе плохо стало, все. Кто как? Ну ты... там дороги нам есть. Хорошо. Мне кажется, это там больше тропинок, чем дорог. Ну как ты писишь, машина заедет? К середине, которая на горе. Я не представляю. Нам надоело стоять просто в очередях, когда не лишь валяются, в бассейн залазим периодически. Смотрите, коленки коричневые. Я почти не загорела вообще. Ну <свист> <свист> <свист> вот, короче, вот палец. все обгорели, плечи болят, лоб у меня вообще болит, нос болит, все болит, ух у меня заложено. второй день начало прям я уже переживать по поводу него, уже даже есть мысль пойти к врачу и здесь к месту, потому что она у меня так прям, ну как вода попала, он такой заглохший, я плохо слышу, и это прям раздражает уже. Вот, а сейчас топаем в гардероб, забираем шмотки и топаем в сторону дома. Дай? Да. Надо умазаться только кремом, который после, потому что болит всю адски. Вот. До свидания. До свидания. Может, мы... Сейчас куда-то будем. Как как <coughs> в отель? А? отель. Наверное, да. Что-то по поводу Сашки. Что-то я прям это загнался, что у него ухо, вот это заложенное. Я троги. вообще не слышу ничего. Это очень стрёмно, на самом деле. Ну да, потому что я, чтобы вот слышать, мне надо вот так делать. Ну, смотри, какой елик. Хереть, это! Да? Смотри, Играя, колеса. 7 -7 -7. Колеса, смотри, какие. Охренеть, вообще. Прикинь, это прямо упирают. Очень да? мощно. Мощно. Смотри, какой домик. Какие вены, просто... дается прикинь номера. а сдаются номера это номера нифига себе это да, реально круто очень блин. Далеко. да далековато но он очень красивый решили в общем дойти без навигатора попробовать в Примерные... примерную сторону мы помним поезда в той стороне начинаем по-любому в ту сторону надо. блин она вообще по поводу пальм я вообще не перестану прям восхищаться это так прикольно выглядит потом мы попали в какой-то Майами, бля. Майами Бич. Очень классно были. Манетика обгорели не, не, не Сашки Сашкин мокрум все так и, и беда не слышит да. мы пытались зазвониться в поликлинику но у них нету завтра пойдем в какой-то санаторий где принимает лор в принципе единственный лазреск и будем пытаться что-то делать с моим муку потому что она не слышит вообще да. но он слышит но то есть но прям почти нет но я терплю если она не болит ничего просто я им не слышу вот как будто воду затопило и звука вообще нет. Надеюсь, вам это никогда не пригодится, но имейте в виду, будет лишней информации мало ли что. На сегодняшний вечер мы планируем сейчас сходить до Магнита, купить овощей, потом сходить за мясом, купить мясо, шашлыка я в виду, да, не мясо, шашлыка. Прийти, у нас внизу есть беседка и замутить такой вечерок на расслабоне. Вот так. Завтра еще у нас в планах покататься на том пиратском кораблике. Короче, есть что посмотреть. Так что подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчик. Следующие видео будут уходить все лучше и лучше и лучше. Каждым разом. Сашка ушла куда-то. Короче, мы пошли. Помогите. В общем, здесь при входе есть такая беседочка. Пока светло, надо показать. Если что, мы включим фонарики. У нас есть две портативки, два телефона, врубим света себе. И вот тут сидушки, все душки, все птику. Ой, столик тоже есть. Отлично. Все будет классно. Говори погромче, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, еще да. раз хорошо, я не слышу. Хорошо. Заказал опять типа. Хорошо. Вот. Спасибо. Пока что у нас все помидорки такие черри. я увидел вот такие бананы мелкие. У нас в городе очень мало таких. Можно, конечно, найти, но они очень толстые. Вот. вот такие, вот такие вкусненькие. В общем, тут ничего, в принципе, не поменялось за, за сутки, когда мы тут последний раз были. Сейчас, когда идем, мясо закажем, включимся. мы опять к этим же ребятам взяли у них мясо надеюсь в этот раз также будет вкусно в прошлый И сейчас стопаем нам на участок да? народу толпе мы в номере Сашка пошла все пока резать из лагурки, помидорчики одноразовую посуду тоже купили чтобы они выйти сразу в Быкину. там мусорка есть внизу Сейчас все собираем, мясо берем, вот оно, кстати, стоит. Сашка призывает себе еще вот такие типа чипсы новомодные, которые популярны в этом году очень. Это берется картошка целиковая, а вставляется на такой штекер, наверное, прокручивается как на лезвие. И она получается такой спиралькой и зажаривается в во фритюре. И получается очень вкусно, типа как чипсы, только натуральные. Вот, вот а сейчас я иду к Сашке. Всё будем сейчас показывать. Уважаемые гости, холодильник, собственность горни, горничная. Просьба не брать продукты из холодильника, не класть свои. Без проблем. из микроловка, кстати. Да, я почувствовал, как ты тут тут гречку грел. Угу. Здесь нам разрешили брать тарелки, бокалы. Здесь, надо. Да, стопарики стоят. Мы такой. Вполне себе ничего, я бы так сказал всякие штуки трюки здесь тоже Держи. поварешки всякие М -м -м. так сейчас мне надо взять вот из этого чудесного ящичка все необходимое Держи. а именно надо взять одну портативку и вторую короче Застолбили мы себе эту беседку, повесил я один фонарик, второй фонарик, телефон и еще вот этот телефон, который сейчас вот светит. Поставили себе ноутбук, врубили колоночку, сейчас пока не играет, потому что авторские права, все дела, все знают. Мясо хочешь? Покажу. Мясо. По-моему тут кстати, не один лаваш, а два я на ими просто накрыла. Мне кажется, опять же, это не 400 грамм, но ну, вот честно, как кладут. Ну, нарезочка, нарезочка. Короче, вот, вот реально по красоте, вот вечерком прям потусить вот так. У -у -у. Кайф. Да? А мы сейчас собрались посмотреть последнего героя. Кто не смотрел, можете посмотреть, кстати, очень интересно.